Берем вопросительное предложение. Здесь порядок слов будет у нас другой. У нас вначале будет стоять вспомогательный глагол, потом у нас будет стоять подлежащее, и только после этого у нас будет стоять глагол. Значит, что здесь нужно учесть? Учесть нам нужно следующее. Вспомогательный глагол у нас не всегда один, поэтому нам нужно сейчас опуститься до времени Perfect. Вот он сейчас будет по центру и посмотреть на время uh, Future Perfect. Значит, во Future Perfect у нас два вспомогательных глагола. Смотрим на утвердительное предложение во Future Perfect. Это крайняя правая сторона. И мы видим, что uh, в ячейке, там где у нас стоит вспомогательный глагол, у нас находится два вспомогательных глагола. Это will и have. Значит, в утвердительных предложениях все просто. У нас вспомогательные глаголы идут один за другим. Сначала ставится will, потом у нас ставится have. Вот. Соответственно, если посмотреть еще ниже, на future perfect continuous, там будет три вспомогательные глагола. Значит, это will, have и been. Они все идут один за другим. Вот. На что нужно обратить внимание. В вопросительных предложениях у нас первым ставится только один вспомогательный глагол. В смысле, перед подлежащим у нас остается только один вспомогательный глагол, и если быть конкретнее, то это всегда первый вспомогательный глагол. То есть, на примере future perfect, то, что по центру справа находится, у нас вначале стоит will, потом у нас стоит подлежащее, после этого второй вспомогательный глагол. Да? В отличие от обычного, еще там, вопросительное предложение, да, у нас как бы там стоит пропуск. Да? У нас там зачеркнут be, ну, к be мы еще потом вернемся, но это не важно. Вот, то есть как бы э, в отличие от тех случаев, когда у нас один вспомогательный глагол, у нас используются все, все остальные вспомогательные глаголы ставятся после предлежащего в предложения. Да? Bill, you have eaten допустим, да? ешь ли ты какому-то моменту в будущем вот, соответственно правило с отрицаниями у нас точно такое же, да, то есть как бы, если мы посмотрим ни, нижний правый угол отрицательное предложение во фьючпф Частица not ставится к первому вспомогательному глаголу. Да? То есть, как бы, у нас два вспомогательных глагола, will и have. Да? Частица not ставится после первого вспомогательного глагола. Да? У нас будет uh, we will not have it, а не we will have not. Да? то есть Если посмотреть на случай, когда у нас три вспомогательных глагола, то есть на future perfect continuous, то мы тоже заметим, что Uh, частица not, да, вот у нас uh, нижний правый угол, uh, will have been, вспомогательный глагол of future, perfect, continuous. Но в отрицательном предложении частица not у нас ставится только после will. Да? Will not, have been и uh, глагол в инговой форме. Вот, соответственно Вопросительных предложениях же самое. да, то есть Вначале идет первый вспомогательный глагол, все остальные ставятся после подлежащего. Да? Will you, we, we, have been, eating, допустим. Да? Will we have been, идите, будем ли мы есть в каком-то моменту в прошлом, на протяжении каком-то времени. Следующее, да, то есть как бы если ты смотрел э, мое видео о том, как учить э, э, ну, иностранный язык, то ты должен понимать, что прежде, чем что-то учить, нужно понять, как это работает. Да? Значит, я просил брать тетрадку на стрим, да. значит, э, сейчас самое время нужно записать две вещи. Значит, вещь номер один в вопросительных предложениях перед подлежащим всегда стоит первый вспомогательный глагол. Да? В вопросительных предложениях перед подлежащим всегда стоит первый вспомогательный глагол. Да? Значит, и, соответственно, ниже нужно написать в отрицательных предложениях частицу нот всегда ставится после первого вспомогательного глагола. Вот, то есть, как бы вот эти вот э, два нюанса нужно запомнить сейчас, потому что, ну, потом, когда вы дойдете до изучения времен э, отдельно, да, это очень сильно вам поможет. Потому что как бы, лучше знать это заранее, чем потом пытаться разобраться, а почему здесь стоит нота, и почему ноты ставится здесь, а не здесь. Да, и почему у нас вспомогательный глагол ставится только вилла, а все остальные куда иду, и так далее. Вот. Соответственно. Следующая вещь, которую нужно запомнить, это то, что а, время past simple и present simple у нас являются единственными, которые а, не имеют вспомогательных глаголов в утвердительных предложениях. Да? Это циферка 3, которую нужно записать. Да? А, в, во временах past simple и present simple вот, вот, в утвердительных предложениях вспомогательный глагол не ставится. Да? значит И так как он не ставится, у нас его функцию заменяют формы глагола. Значит, в past simple у нас используется вторая форма глагола. Да? Несмотря на, ну вот в таблице можно посмотреть, да? верхний левый угол. Да? Значит, в вопросительных предложениях у нас первая форма глагола используется, в отрицательных предложениях у нас первая форма глагола используется, а в утвердительных предложениях у нас используется вторая форма. Да? Ну, то есть отличается от остальных. Да? Значит, и соответственно в, во время present simple да по центру наверху находится. У нас а, в вопросительных предложениях ставится первая форма глагола. Да? А в отрицательных предложениях у нас тоже ставится первая форма глагола. Да? То, есть, то, что там ничего не стоит, это опечатка. Вот, а, соответственно, и а, в утвердительных предложениях у нас есть разделение. Да? Оно заключается в том, что у нас Первое, третье лицо единственное число, то есть he-sheet, оно у нас используется не просто с первой формой глагола, а с первой формой глагола плюс с Вот. То есть нужно записать, что past simple и present simple единственные времена, которых, у которых в утвердительных предложениях вспомогательный глагол не ставится. Во всех остальных ставится. Да? То есть можно по таблице посмотреть просто. Вот. Значит, во Future Simple у нас стоит в утвердительном предложении вспомогательный глагол, а во всех Continuous, во всех continuуссах у нас стоит утвердительное предложение, вспомогательный глагол. В Perfect стоит вспомогательный глагол, и в Perfect Continuous у нас оба вспомогательные глаголы стоят. Вот, как бы Past Simple и Present Simple, они у нас исключения в этом плане. Вот. Соответственно, да, если брать какие-то более конкретные примеры, то можно посмотреть на эм... примеры. Вот, значит, с глаголом work. Да? Значит, здесь разбивка у нас следующая. Да? У нас циферками обозначены э, типы времен. Да? Единичка это simple, двоечка это continuous, троечка это perfect, четверочка это perfect continuous. Вот, ну, то есть а, здесь опять-таки можно посмотреть вот, а, ну то есть а, верхний левый угол это past simple, да, первое предложение. I walked, да, вспомогательного глагола нету. Если правее, посмотрим циферка 1. I walk. Это у нас а, present simple, и здесь тоже не стоит вспомогательный глагол. Если посмотреть на все остальные примеры, у нас везде будет стоять вспомогательный глагол. Да? То есть, если в той же клетке смотреть, да, I am, I have, I have been. Да? Если ниже смотреть I don't, но ну, это отрицательное предложение, же не смотреть. Значит, в будущем I will walk, I will be walking, I will have walked. Вот. Ну, и, соответственно, в прошедшем I was walking, I had walked, I had been walking, везде у нас мандартные глаголы стоят. Да? А в past simple и present simple не стоят. Вот. Это то, что нужно вынести из всего вот этого, что вот я рассказываю сейчас. Это самое главное, что нужно запомнить. Вот эта замечательная таблица. Она нам, ну, нам а, очень пригодится. Значит, в чем суть таблица? Значит, я в закрытой группе писал, что нужно распечатать 4 экземпляра вот, и эти таблицы заполнить. Да? Значит, они разделены у нас на, на, на типы предложений да? а, вопросительные, утвердительные и отрицательные. И по временам разбиты, да, прошедшее, настоящее и будущее. Да? Времена у нас это строчки, типа предложения это столбики. Вот, значит, ваша задача, ну и разбивка по местоимениям идет. Да? Значит, ваша задача взять эти четыре таблицы одинаковых, Подписать каждую из них ä, типом времени, да, simple, continuous, perfect и perfect continuous и все их заполнить да? своим почерком замечательным, да, где у нас ставится вспомогательный глагол, где у нас не ставится вспомогательный глагол, где у нас ставится частицы нот, ну и так далее, какая форма вспомогательного глагола у нас используется, да, то есть если это, допустим, время настоящее, да, то есть present simple, допустим, да, по центру у нас будет находиться утвердительное предложение, то у нас вспомогательный глагол вообще не будет ставиться, допустим. А если это допустим отрицание по-прежнему present simple, то у нас будет для IU VZ, да, то есть для множественного числа вспомогательный глагол будет do. Для I вспомогательный глагол тоже будет do. А вот для he у нас вспомогательный глагол будет does. То, что мы видели только что на общей таблице вот соответственно когда вот э, заполнить заполните всю эту таблицу сверьтесь с тем чтобы у вас все было нормально да если что-то не так почему у вас сделана эта ошибка да но в принципе смотрите проблем с порядком слов предложения у вас на самом деле быть не особо должно потому что я еще раз говорю они образуются все одинаково да? То есть у нас э, в утвердительных, ну, за исключением present simple и past simple, в утвердительных предложениях у нас ставится э, вспомогательный глагол. Да? Значит, э, в вопросительных предложениях первом на первом месте у нас стоит вспомогательный глагол первый. Да? Вот внизу у нас вопросительное предложение, там везде на первом месте стоит вспомогательный глагол. Да? То есть как бы ну, и в отрицании частица нос, ставится к первому вспомогательному глаголу. Да? Ну, здесь, как бы, ваша задача, единственная, это а, теперь, ну, то есть как бы шаг первый, это запомнить, запомнить правильный порядок слов в предложении, и шаг второй, это запомнить вспомогательный глагол и формы глагола, которые используются. Значит, насчет форм глагола, да, значит… В правой таблице у нас указана форма глаголов, да, в зависимости от типа предложения. Да, у нас э, утвердительно обозначено плюсиком, отрицательным минусиком, вопросительным и вопросительным знаком. Да? То есть, как бы, если внимательно посмотреть, то единственное отличие э, по типу предложения у нас находится во времени э, simple, который наверху находится. Да? Все остальное у нас везде одинаково. Да? То есть как бы, в перфекте. К сожалению, могу его меньше так, чтобы было видно. Но там ниже стоит perfect, потом continuous, потом perfect, потом perfect continuous, потом continuous. но по вспомогательным глаголам можно посмотреть. Да. Значит, в perfect у нас везде третья форма глагола стоит. В continuous у нас инговая форма глагола стоит. И в perfect continuous у нас стоит инговая форма глагола. Да? У вас, у вас задача просто заполнить, какая форма глагола, к какому времени относится, к какому типу времени относится, и все. Ну и, соответственно, отдельно заполнить вспомогательные глаголы. Значит, в simple у нас вспомогательный глагол это to do, да, соответственно, в двух, в трех его формах, да, did, do или does. В perfect это вспомогательный глагол have, да, в трех формах have, has или had. Да. значит, в perfect continuous это, опять-таки, have в трех формах, да, have been, has been, yeah, had been, да, плюс been, been всегда в третьей форме. Да, и, соответственно, continuous, самый разнообразный у нас в шести формах глагола to be, Соответственно, это форма из m, в настоящее время возле в прошедшем, и e, b, в будущем. Ну, то есть, как бы, вот, две вещи запомним, да, какой, какой, какой вспомогательный глагол соответствует какому времени и, соответственно, какая форма соответствует а, типу времени. И все. И никаких проблем у вас, соответственно, со временами больше не будет, да. Ну и, соответственно, как бы, если... Вы, опять-таки, забыли, как у нас выглядит, когда, какое время используется. Открывайте вот эту таблицу, смотрите на нее внимательно и ощущаете ее. Да? Это момент времени, да? это общее утверждение. Действие уже завершено, и важно ли оно нам, ну и так далее. Да? То есть, как бы, нужно определиться с вопросами, которые вы должны себе задать, перед тем, как поставить предложение в, в какое-то время. Вот и все. Вот, значит, ребята, всем спасибо, еще раз, донат в описании, если мне кто-то хочет поблагодарить за мои бесценные знания, которые на халяву даю, мне даже 5 рублей будет приятно. Вот, значит, вот, всем спасибо, все свободны.